всем фоксикам здарова с вами рейзи фокс сегодня мы играем в игру которая называется google xz поэтому ставьте лайки подписывайтесь на канал и уже по моему когда-то выходила серия про google x маленько вот так сейчас чуть чуть маленько еще чуть чуть все нормально я думаю что вот ну, еще вот так. Вот. Думаю, что вот так ходит. Когда-то выходила серия про Google XZ. Когда это было, это было. Это было, это было. Это давно было, поэтому мы вспоминаем старое прошлое. About Google. Видит мало. Можно сделать зуб потише? Нет, нельзя. F Messenger. А у себя звук потише сделать чтобы не оглохнуть. О, вот так вот. Давайте. Да, все можно потише сделать. раньше я понял не мне чего опять придется открыть я какой-то звук слышал вот так ладно хорошо я этого не испугался Шев, Спасибо. Если вы написали быть здоров, то спасибо. А если нет, то нет. А сколько? Ч ⁇ это? я уже не помню, если честно. Тут надо Ой. На история найти. А что надо делать? Пожалуйста, посидите айс-коском. Из... А Ладно. его, <Твай вы>, блин. Это было стрёмно, конечно. Это было стрёмно. Но если признаться, то это было стрёмно. так вот. Чуть-чуть вот, вот вот сюда вот, короче, вот так вот. А если вот так вот ведем. Так, вот так вот. Я же за вас переживаю, что много можете оглохнуть. За себя-то ладно, вот за вас. Под номером 66 ничего не изменилось. А где все эти папки, блин? фото загрузка ох ты мать твою за ногу вам этот скример не отобразится в полную это да спасибо я говорю вам скример не отобразится он отобразится по экрану. Блин, как, как это убрать? Как это убрать? что это за нафиг было? Google Фото, вот. Нажимаю Google Фото. Красивое фото, да. Google, Google, Google. И начну три. Раз, два, три. Пожалуйста. Вот так вот. Здесь он там не громко, блин. Надеюсь. Еще Steam открывается, блин. Ах! Не знаю, походу это все баги по -моему. ну еще приколы, по-моему. А может и нет. Давайте еще смотреть. от Google я смотрел. Да, я смотрел. Update. Добро пожаловать в версию 666. Что? Все неправильно, неправильно, неправильно. Музыка все громче и громче. Да, все правильно. И что сейчас будет? Скример будет какой-то. Я у себя сделал потише. Я жду скримера. Нет, нету никакого скримера. Если мы ведем 666, то.. меня на секунду завису а если мы вед 999 и ничего не произойдет а, с ремонт комната сканируется мой компуктер откуда появился то что- то с чем-то ребята О, я не знаю x не можете уйти ладно вот Gmail. Вы, вы это слышали? Да? Так, у вас, по-моему, там совсем тихо, у меня... Я чуть в обморок не убрал, честно скажу! ладно. Про это совсем забыл. Долго эти помехи будут? О Ох, твою. На правую. боже <с Dylan> oh, мой. Я реально умею через всего пару к ним <с Dylan> Поэтому, ребятки, не советую никого никогда не играть в это. А что если... Я там не помню, я там вводил просто... Google. Угу. Давай тут и вот тут. 666. шесть Я нашел тебя. Нифига себе. Это одно и то же. чтобы никакого скамера не было, хотя у меня и так тихо в наушниках Можешь попробовать вести у гугл Давайте попробуем Кошка, спи, давай У меня просто кошка лежит О! Ваш Windows, пару parvo... волн, блин. Прекрасно. Это там короче ребята были пару слов и все и на этом игра закрылась и мне пришлось по новой <coughs> ну, не, ну короче по новой все открывать Так. и вот. стоп. мой какой-то страшный скример. Я еще в это когда я снимал видео на ноутбуке, а сейчас у меня компьютер, поэтому я записывал этот Google X еще в... когда в 2019 или 20 там. Если найду и в поисках, я ну если будет поиск, я не помню там. Если есть вообще не помню. Ну что если написать 666? шесть? А... Апас, сратушки. Снова открываем. Ой, блин, что я делаю? Как вообще, ребятки, учитесь в школе? Хорошо, плохо? Напишите в комментариях. Экзе. Я тут. Ну и снова у нас тут... Можно как-то уйти от этого? Нет, нельзя. Нельзя от этого уйти. Печально. I'm here to use I'm... Блин. Я не знаю английский, извиняюсь. Не, ну я знаю, ну плохо. Так, что у нас тут еще? Точнее, что у нас там еще есть? А что если Google X завести Google X? Я, по-моему, так уже делал, да? Но все равно. Если вы меня смотрите больше двух лет, то старые подписчики поймут. Добро пожаловать в кошмары Гугла. Ну и все в принципе. Ох, конец. Да, Что? А она, она мне сказала. Я нашел все. Я просто еще хочу поискать, может что-то еще есть. Балд а это уже было. Ну я только что там был. Вот такая вот, ребятки, игра. Если понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем удачи и всем пока-пока.